У нас на море гроза, о чем свидетельствуют Татьянины волосы. Волосы направлены резко вверх. Это, наверное, какой-то новый прибор, я такого не знал никогда, Ну вот так вот. Вот Может быть, это влияет кукуруза, возможно, жареная, Но, но нет, это вот что-то мне подсказывает, что это не она. Татьяна, скажите, пожалуйста, от чего у вас дыбом волосы встали? Это такой новый шампунь.